Рекомендуем предложить скан паспорта. Ну, вы какой-то документ можете предоставить с для скана? Для скана? Да. Хоть какой-то? Да. На основании чего? На основании внутрибанковских, каких то там... Они рекомендуют, но такого пункта нет. Принуждение к негодной сделки вне рамка договора. Но это же абсурд. Пакет документов показываем. Все равно не хотят разблокировать. Давайте можем посчитать. Вот раз, нет. два... Двадцать документов я вам предъявляю. Хорошо. Разблокируйте Сбербанк, Писать претензию и обращаться в суд, и писать жалобу в прокуратуру. Я не физическое лицо, я живой мужчина. Ну. Что еще нужно? Карта-то работает, я с нее деньги снимаю. Все ясно, Давайте и вам ясно, и вам ясно, и мне ясно.